Итак, дорогие друзья, это шоу-матч между командой Letify Россия и Do You Пляж. Do you, пляж. команда так и называется Но на самом деле, конечно, там почти-почти пляж Суть, я думаю, вы поняли и поймали Короче, короче это Испания, если что, вторая команда. И карта кэш. Выход на точку А в исполнении испанского коллектива. Дорогие друзья, сразу отстреливаются два игрока обороны. Ну, начало какое-то не очень хорошее для российского коллектива. Тем не менее, ретейки никто не отменял. Они вполне себе, возможно, будут. Ну, конечно, дождаться и добиться этих ретейков так или иначе будет очень, очень и очень, еще раз, непросто. Так, пардон. Я думаю, что так это? Ничего, четко, деньги, где не переключается. А у меня менюха была открыта. Все, заехал. Ларри Пик и Паун Стар добивают остатки команды Литифай. И по результату мы получаем с вами 1-0, в котором как бы минус для обороны. Оборона проиграла пистолетку, нет денег, все дела и все плохо. Вот. Так, нажмите цифру 1. Для каких целей? Для каких целей? Ну, пожалуйста. Пожалуйста, если вам хочется, я могу вам показать Шумахера uh, uh, половину Шумахера, так сказать. <связывая> так, что-то я, кстати, вот не понял почему, но почему-то не подгрузились аватарки, ребят. Ну да ладно, как бы не подгрузились и не подгрузились. Я надеюсь, что чуть позже этот момент... А, хотя вы, кстати, их видите, а я вот, кстати, почему-то нет. Очень интересно. <связывая> Очень интересно, как это так вообще возможно. Почему-то вы аватарки видите, но у меня на экране их нет. Ну, бог с ним, ладно. Так, э, что дальше? Underwater Man минус потрошитель. И Кей добивает мисток э, for Rule. Короче, давайте познакомимся с составами. Пол Шумахера, Disconnect, мисток for Rule. Ну, давайте просто мисток будем его называть. Потрошители флайми. За команду Litify. Ну, и естественно, за испанскую команду Do you Beach играют сегодня Лэрри Пик, Паунд Star, Underwater Man, Bench Press и Кей. Никнеймы относительно простые. Ура, ура, ура! Вроде бы ничего не работает. Вернее, простите, <laughs> вроде бы все работает ничего не барахлит. Поэтому, ну, кроме, конечно, того, что я аватарки почему-то не вижу, а вы их видите. Ну, поехали, поехали. А Выход в очередной раз на точку А Причем всей командой готовится выходить Дуя э, Бич э, на этот сайт И пока что в принципе в упоре будет работать только флайами Остальные пока как-то слишком далеко находятся Но вот уже начинается планомерная постепенная перетяжка И пол шумахера из дымов открывается хедшотом по паунстару, андервотермен, минус халф, шумахер, тот самый пол Шумахера. Ситуация 3 в 3, приблизительное равенство здесь нарисовывается пока что. Кей забирает нестака, ну и потрошитель забирает андервотермена. В результате у нас опять же равенство, хаешка. Очень, кстати, хорошая. очень хорошее. 3 хп осталось у игрока атаки после этой хаешки. Мак-10 попадает в руки потрошителя. Бивает первого, пытается открыться под второго и... Второго тоже добивает, дорогие мои друзья Невзирая на Молотова бежит дефать бомбу И все-таки это Дефьюз Это Дефьюз Я один раз играл в CS Мне понравился Но Абдулазис, CSGO хорошая игра на самом деле Как бы многие не говорили и как бы многие Любили или не любили CS GO Но игра хорошая, в нее играют Сотни тысяч людей Поэтому в этом нет ничего удивительного Что она вам могла понравиться Это по сути та же самая 1.6 Просто более, так сказать, доработанная Саня, здорово, это что за игра? Кирилл, приветствую это CSGO, ну очевидно же. Теска, ты лучший комментатор, я уверен, что ты можешь многое комментировать. Может быть, но нужна практика. Приветствую всех из Самарканда, участникам приятного просмотра, ведущему большой лайк, дамир, приветствую и вам тоже приятного просмотра, и пусть ваш вечер будет замечательным, веселеньким и радостным. Ну, а у нас, собственно говоря, продолжаются какие-никакие, но все же-таки перестрелки. И в результате этих перестрелок э, игрок с никнеймом «Кей» K погиб в упоре. Мисток перестреливает Лэри Пика, при этом в спине у него готовился к открытию товарищ андервотермен Ну, не удается успеть открыться, а здесь еще и начинают уже простреливать дверь. В общем-то, из-за трак соперники начинают э, стрелять, и это, в общем, конечно, для игрока атаки плохо, потому что открываться ему под этот шквальный огонь тяжело. В результате Мисток его все-таки забирает. Паунд Стар остается вместе с Бенч Прессом вдвоем. И вроде бы, ну, оба, в принципе, находятся... Э, в мейне можно пытаться заходить на точку А Ну, конечно, точку надо подготовить Потому что все-таки 5 соперников Это как бы вам не шуточки Ну, а по результату у нас остается Лишь один бенчпрес, Потому что всех его тиммейтов поубивали И у него 94% здоровья Вроде бы достаточное количество Вроде бы даже и бомба есть И можно попробовать сыграть под точку Б Но контакт на меду Определяющий контакт на миду, который, к сожалению, игрок атаки не переживает. И, как следствие, у нас 2-2. Команда из России а, потихонечку догнали своих соперников. Какая площадка? Ой, честно сказать, я даже не знаю. Учитывая, что у меня худ а, дефолтный скрыт, не могу сказать. Ну, я не знаю, что там. Фейст, может, либо фаст кап. Может, вообще матчмейкинг. А чё, кстати, не, подожди, через тап, наверное, да? Можно уж посмотреть. Соревновательный матчмейкинг обычный. Обычный ММчик. Так, флешка прилетает под выход игроков атаки. На приеме у нас мисток. И вместе с ним еще будет отыгрывать дисконект на снайперской винтовке. Сгорает в огне. Лэри пик. Дисконект попадает в голову underwater. Окей. И бенчпресс пресс освобождают точку А от присутствия своих соперников. Потрошитель не самым удачным образом открывается. И пол шумахера последний. Ну, если бы это был бы полный шумахер, то можно было конечно, надеяться на победу. А учитывая, что это половина шумахера, наверное, победа здесь становится скорее призрачной. Однако, конечно, лайфбар у игрока с никнеймом Кей, например, ну, вполне себе приятен для победы. Но... Другой вопрос, что его позиция не очевидна для игрока обороны, ну и как следствие это, в общем-то, третий раунд для атаки. Раунд хорош хор хороший, аж затроила меня вот так вот, раунд хороший. Атака нормально вышла, атака нормально, по сути, разыграла свои позиции. Выбили, что самое главное, опорников на точке А, ну и вполне спокойненько умудрились на ней осесть. Но, учитывая, что это карта кэш, здесь, по сути, команды около равенства играют, что оборонительная сторона, что атакующая Кею, кстати, нормальный прострел сейчас в голову прилетел до 59 хп И у нас аркада на точку А, которая дает максимум информации о том, что это вообще ни разу не точка А И что ребятам под спотом Б надо быть, ну, максимально, так сказать, осторожными Ой, халявный минус подъезжает, андерватермен здесь у нас пока раскидывает мидл. Надо было уже как-то готовиться, в общем, к скорым перестрелкам. Теперь атака не станет выходить, я думаю, на точку Б, потому что надо дождаться потенциального поджима, который может быть. Ну, здесь подсаженный потрошитель забирает первого. Ну, дальше. фулл blind, разумеется, уже без минуса, поэтому 4 в 3 с перевесом за обороной. Ну, как позиционным, в общем-то, так и э численным. Баунстар второго соперника не сумел забрать. Последним остается игрок с никнеймом Кей. Он без бомбы, дорогие друзья, бомба выпала на точке Б, поэтому ему, хочешь не хочешь, придется открываться именно сюда. Минус Флайме, остается один в два, на девятку летит Молотов, а там есть, кстати говоря, соперник. И этот соперник как раз-таки и убивает Кея, может быть, этот Молотов был лишним, а может быть и нет. Даже, честно сказать, не знаю. Тут надо все-таки более детально ковырять все, что сейчас мы с вами видели. Ну, так или иначе, сыграно так, как сыграно. Счет 3-3. Вы играли в турнирах? Да, Абдулазис в свое время, конечно, играл как в 1.6, так и в Counter-Strike Global Offensive, разумеется, тоже играл. Но в CSGO я участвовал всего там, может быть, я не знаю, в парочке, в тройке турниров. В общем, не так активно, так сказать. Я вел турнирную деятельность в CSGO, как в том же самом 1.6. А, потрошитель! Первый хэдшот на приеме точки Б, второго хэдшота мы с вами не увидели, но туда ворвался уже Пол Шумахера, который сделал два минуса. Правда, размены от Паунстара тоже, конечно, есть. Их нельзя списывать со счетов, Андервотермен успевает пробежать сайт и даже успевает еще и поставить бомбу. Только после этого вылетает ХАЕшка, которая вылетает достаточно посредственно... Мисток минус Паун Стар и Андер Уотер один на один да Зачем эти хаешки? Нужны, господи, серьезно, вы что? Ну, молотов, в котором либо сгорает, либо выбегает и умирает игрок атаки Ну, это уж достаточно очевидно, хотя здесь по факту можно было вполне себе и без молотова обойтись Отнести его, так сказать, на следующий раунд и чуть более комфортно провести его, опять же, не покупая горючку на следующий э -э бай М -м, Сегодня не ДКС, ладно Крепанемся, приветствую, Александр, чатик, шаломчик. раду. ну зачем вы так вот всегда вот с нелюбовью к CS Надо же к ней относиться с любовью, потому что это тоже КС, это тоже, это же дитя. По сути, это э, внук или внучка э, нашей любимой 1.6, даже я бы сказал правнучка, да, потому что не стоит забывать, что еще была Condition Zero. Потом только появился Counter-Strike Source, и только потом появилась Global Offensive, поэтому там поколений поменялось-то глобально на самом деле очень много. Ну, Condition Zero от 1.6 по сути ничем не отличалось, так что этот момент можно опустить, если так глобальные какие-то апдейты, это Source и CSGO, конечно же. Поэтому их надо любить, это все-таки одна и та же семья. А в семье, как известно, вы сами знаете, да? Ну что, мисток 4 минус Spawn Stars. И у нас попытка в очередной раз занять точку А. На этот раз, кстати, не такая уж и успешная, но с гибелью дисконнекта можно уже сказать, что попытка получается, ну, в целом, не такая уж и плохая. Пол Полшумахера. Понимал, что соперника можно будет ждать на девятке, но что-то как-то сыграл совсем криво под эту же самую девятку. Остается один потрошитель против Андерботермена. У потрошителя при этом всего 10 хп у его соперника, 48. И как бы тут, в общем, даже и не роляло на самом деле как количество холспоинтов у одного и количество холспоинтов у другого. Потому что перестрелка произошла, если можно так выразиться, вслепую. Ну, не знал, не знал игрок обороны, просто куда ему смотреть. Здравствуйте, Саня, как жизнь? Мико, приветствую. С жизнью все хорошо, слава богу. Как сами поживаете? <coughs> По баю, дорогие мои друзья, игроки обороны немножко рассыпались. Нету там никакого бая, пропал он. Без вести, без вести. А, но зато у игроков атаки, кстати, там полноценные пушки. И причем этих полноценных пушек просто целый миллиард. Целый миллион. А, пол Шумахера. Ну так аккуратненько в дымах здесь у нас притаился Ждет, ждет как бы возможность разменять погибшего товарища по команде Но открывается совсем, ну вообще не туда куда нужно было открываться Спаунд стар при этом продолжает настрелы. стрелы Своих соперников, и... Бабах! Минус от мисс, только еще один минус от него. Да. А чего они выходят-то все и не смотрят направо? Ой, какие странные испанцы, ой, какие странные. 4-5. Тем не менее, ребята все-таки вырываются вперед, даже не обращая внимания на какие-то вот такие технические моменты, которые у них сейчас были на точке А. Ну, я имею в виду два минуса с... Дигла соперника Это, конечно, не самое, наверное, приятное, что могло произойти с атакой Все-таки потери девайсов какая-никакая И, наверное, это повод, может быть, будет подзадуматься, так сказать, да О том, что вообще и как здесь будет происходить в дальнейшем Если один игрок с Диглом по сути, может разваливать То, наверное, надо как-то более собранно играть Но уж как минимум проблема с коммуникацией у испанцев точно имеется Кто-то кому-то что-то здесь явно не договаривает Лэри Пик минус потрошитель, и тем временем у нас точка Б под практически ну, достаточно жестким прессингом атаки. И уже навряд ли здесь, да, <laughs> навряд ли здесь что-то поменяется. Атака без шансов абсолютно без бесшансово выбивает соперника. В последнем у нас остается мисток, я не успеваю вам его включить, его убивает Андер Счет 6-4, закрепляются испанцы в преимуществе. Но опять же не будем забывать, да, карту кэш, которая по сути... Больше все-таки для атаки приятно. Нежели для обороны, ну как по мне Исключительно как по мне Сейчас в данный момент кэш не присутствует в официальном мапуле, Поэтому официальную статистику по этой карте собрать также невозможно Можно собрать только любительскую какую-то Но любительская статистика не отражает показатели карты на самом-то деле О, какой жесткий лэри пик Действительно неплохо пикнул соперника Минус дисконект, перестрелка с девяткой Которую он еще, кстати, тоже потенциально может выиграть Туда же в девятку молотов на хелпу дым, ну... И, собственно, как теперь выбивать точку Б. Ну, как-то ее точно надо будет выбивать, конечно, если на нее все-таки придут и поставят бомбу. Но куда-куда под флешку Лерри Пик врывается на хелпу? И это очень, на самом деле, опасный врыв. Поэтому, та да. та та Минус потрошитель. Ну, я уже даже не знаю. Если вот такие моменты потрошители и его товарищи не выигрывают, то с огромной долей вероятности в этом матче будет какая-то похоронка для российского коллектива. Ну вот для чего эта флешка просто? Просто вот когда такие так, люди кидают такие флешки, у меня всегда вопрос. Просто с какой целью? Ну что она должна была сделать? Она должна была до усрача напугать соперников или как? Я не знаю. Ну, скорее всего, ни на что она не должна была повлиять. Просто она ему карман оттягивала, и он решил ее выкинуть. Ну, при любых раскладах вещей, дорогие друзья, засейвятся игроки обороны или не засейвятся, раунд ходит в копилочку испанского коллектива. 7-4 К слову, экономически Игроки обороны, кроме засейвленных двух девайсов Ну, могут, конечно, какие-то фармилки взять Что, в общем-то, они и сделали Вооружились еще, довооружились, я бы даже сказал Тремя мп 9 Но помогут ли эти мп 9 Вообще, на самом деле, девайс хороший И многими даже и недооцененный, я бы сказал Но сработает или нет Тут вопрос, конечно, другой Снайперская винтовка в руках миста, который миссанул дважды уже по своему сопернику. Обычно после такого снайпер погибает. Третий минус... Третий промах, простите. <с> и минус снайпер, конечно же. Дисконнект забирает бенча. И тут у нас начинается уже агрессия на точке А. Причем серьезная и, скорее всего, не контрящаяся. Так, какие-то перестрелки... По-прежнему еще могут быть навязаны, но работает ли это для игроков обороны? Скорее всего, нет. Бомба установлена, поэтому надо уже как-то серьезно ходить и запотевать. И здесь, ну, какая-то прям очень наглая перестрелка от Паунстара. Не знаю, зачем открываться так широко под двух соперников, но при этом теперь оставлять одного Ларри Пика, ну, который в результате не вытягивает и происходит отдача раунда. Вот как бы и, и вопрос, а правильно ли все это было сделано? Мне кажется, что Паун Старс э, немножко себя переоценил, так сказать Кстати, досмотрел, спасибо за еще один привет Кстати, досмотрел на Твиче, как так на Ютуб запись матча была не до конца А это надо отдельный матч смотреть, который я отдельным файлом заливал На Твиче, кстати, картинка пободрее ну, это замечательно, это замечательно. Но на Твиче вообще, все, в принципе, Твич, потому что это платформа для стриминга в первую очередь, да? А YouTube это в первую очередь видеохостинг, поэтому на самом деле, для того, чтобы одинаковая картинка была на Ютубе и на Твиче, вот только вдумайтесь, скорость потока для Твича, вот на Твиче я сейчас транслирую со скоростью потока 6000 килобит в секунду. 6000. На Ютуб в 25. И на Ютубе, я считаю, по моему личному мнению, картинка хуже, чем на Твиче. Вот и понимаете разницу. То есть, насколько оптимизирован Твич для трансляций. И насколько не оптимизирован Ютубчик. 5-7, дамы и господа. Победа в предыдущем раунде досталась команде Litify. Ну, а в этом раунде, походу, дела, фиаско в очередной раз произойдет. Снова точка А дала слабину. Бенч Пресс перестреливает Флайми, и последним остается Халф Шумахер, он же последний э, выживший игрок обороны, и он же по совместительству половинка Шумахера. Не самая, наверное, лучшая половинка Шумахера, учитывая его статистику, но, однако, попытка засейвиться, да, все-таки присутствует, через дымы немного в него попали. Ну, ладно, попали и попали, не страшно. Живой остался, как говорится, подумаешь, пулевое ранение. Ну, хорошая позиция для сейва на самом-то деле Я думаю, не каждый, даже забежав в токсик, что-то здесь начекает Ну, вот пример, вот он пример, да, бегает рядом Просто мимо токсика пробежал, даже не стал сюда заходить А почему бы, в общем-то, и нет Ну, взрыв, и это восьмой раунд Для испанской команды, дорогие мои друзья, что означает, что победа в первой половине за испанцами Литифай uh, пока не сильно хорошо реализует оборонительную сторону, но как минимум, конечно, они упираются в проблему с экономикой из раза в раз, потому что то закупится неправильно, то нужно провести экономический, а не зачем-то вот как, например, сейчас. Но ну, проведите экономический и на пятнадцатый закупитесь. Uh, нет, мы на четырнадцатом сделаем форс и форс, соответственно, будет в таком случае на пятнадцатый. Забор Советского Союза какой-то. Так карта кэш? Ты что? Карта кэш, это же вот, товарищ Радо. Вот, вот где, если что, если вдруг вы не знали, вот где происходит э, действие на карте кэш. Например, вот. Это ж Чернобыль! Три дорогие друзья, и Пол Шумахера, замечательные свич, своевременные, вместо того, чтобы делать два минуса из-за свечей делает только один, но потрошитель один в два, при этом уже поставлена бомба, и раунд крайне важен для игроков обороны, он даже не столь важен для игроков атаки, те его могут спокойненько отдавать, но вот неудачная открывашка от игрока обороны приводит к поражению, я ж не шарю, это ж не ДКС, ну вот, Радо, теперь вы знаете чуть-чуть больше. Всегда даже в недокаэсе что-то можно узнать дополнительное. Это всегда не ошибка, так сказать. Знать больше. В общем, да, мы находимся, по сути, здесь неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции. Собственно, наверное, может быть как раз где-то здесь это все дело и происходит. Но отлететь далеко сильно нам не дают, к сожалению. Посмотреть. А, ну, что поделать. Будем смотреть так. Просто мы знаем, мы просто знаем, что где-то здесь либо был, либо еще только будет а, глобальный катаклизм, так сказать. Флайми почти попал в своего соперника. Вот почти, буквально пикселя не хватило для того, чтобы в дым на шару убить а, недоброжелателей из Испании. Но пока 3 в 4 с занятой точкой... А, дорогие мои друзья Снова она потерялась Ну что можно по итогу первой половины сказать Ну на мой взгляд здесь ответ Напрашивается один Очень плохо Контролируют точку А игроки команды Letify Ситуация 2 в 2 В целом пока что еще можно ретейкнуть что-то И вот с минусом от Пол Шумахера По бенч, по бенч прессу Наверное, этот шанс становится чуть больше, ну а уж с минусом от потрошителя очевидно, что победа переходит все-таки на сторону игроков обороны. А опять же, зачем? Ну, это понятное дело, что цель была здесь не играть каждый раунд от ретейка, просто так получалось. Ну вот, просто оно так получилось. Но точку А надо отрабатывать, то есть в любом случае каждому, кто держал точку А, будь то дисконнект со снайперской винтовкой будь то потрошитель, будь то кто-либо еще, надо дорабатывать именно удержание. Позиционно как-то было сыграно, как, как по мне, опять же, немножко грязновато. Я видел, наверное, удержание и получше. Ну, потому что при минимальных раскидках как-то вдруг теряется просто все. Там по минимуму гранат, буквально один дым и пара флешек, все, точку зачистили. Ну, посмотрим, как... Российская команда сыграет в атаке. Во всяком случае, энтри за испанцами. Второй минус также за ними. P90, прошу прощения, P250 от дисконнекта приносит минус по пику, а по совместительству еще и приносит занятие точки Б. Установлена бомба, как минимум, это уже плюс деньги. Ну а как максимум, возможно, это все транспортируется в победу. Андервутер Мэн забирает дисконнекта. И тут, конечно, нечитаемая позиция половины шумахера, потому что кто будет вообще в здравом уме вдвоем держать вентиляцию? Ну, видимо, вот эти парни и будут Ну, а по результату Теперь Пол Шумахер остался один Там, конечно, уже просто произойдет дефьюз Даже невзирая на то, что Пол Шумахера мог сейчас сделать Минус, как бы остаться в живых Попытаться как бы что-то здесь э, Придумать Но бомбу сняли бы в любом случае 10-6 Александр, как подходит КС? Русский спецназ для соревновательных Играх КС «Русский спецназ». Чё-то я вообще не знаю такое. Это что? Это, это что? Модификация какая-то такая, что ли? Никогда не слышал. Итак, Кей. Открывается на мидл. Пытается сделать минус. Но выхватывает ваншот от «Потрошителя». Между прочим, потрошитель, это достаточно хороший дигл, уже не первый раз появляющийся у меня на трансляции. Если вдруг кто-то не знает, это экс-игрок э, команды One Hole. Э, в общем-то, ушедший из 1.6 в Counter-Strike Global Offensive. И теперь здесь демонстрирующий достаточно хорошие результаты. Ну, как минимум, его настрелы с дигла точно будут радовать многих. Pound Star и Underwater Man минус Miss Сток и... Потрошители. Ситуация 3 в 3, но с поставленной бомбой на точке Б. Главное игрокам атаки успеть добежать до бомплента и попытаться хоть как-то воспрепятствовать э, возможному ретейку, который так или иначе, по ходу дела, произойдет, да, потому что там уже просто деф на морозе. И попадание, да, замечательное, красивое попадание. Всех раскидал дисконнект, но раунд, к сожалению, игроки Letify все-таки проигрывают. Печалька. Игра такая есть. А, русский, под названием Русский спецназ, да? Оу, я даже не знал, честно, слово, не знал Никогда не слышал Кстати, дорогие друзья, вы мне так и не сказали Как там звуки Counter Strike, Нормально ли их слышно? Забавные ребятки рисовали карту Тут же серп и молот Тут же и русский флаг Хотя действия разворачиваются вблизи Чернобыля Или уже они тогда что-то знали? Вполне возможно, Радо, вполне возможно я думаю, да. <laughs> я думаю, догадывались. Как минимум, явно на что-то намекали. Хотя переработка карты и вот э, именно такой итоговый ее вариант, который э, вы сейчас видите. Э, я не помню, честно сказать, в каком году вот устаканился, устаканилась карта кэш. Кстати, вот такие вот будки телефонные э, у меня во дворе прям стояла, Прям рядом с домом, буквально, я не знаю, в 10 метрах от дома стояла такая будка. Эх, замечательно. А вот с таким ником, кстати, это мой предыдущий никнейм до, э, до того, как я стал Кнайфом. Где-то в 2007-2008 году у меня был такой никнейм. А уже где-то с 2009 э, я стал Кнайф. И, собственно, по сей день. 4 в 4, дамы и господа. Медленный какой-то прям... Очень-очень слоуплейный очень раунд, и потрошитель, наконец-то, спустя миллиард секунд просто делает минус Что будет разыгрываться? Ну, очевидно, конечно, что это точка А, наверное, мне так смотрится Но, блин, учитывая, что там, в общем-то, с и на точку Б достаточно легко прийти uh, Но, правда, времени маловато, поэтому, наверное, все-таки я бы разыгрывал точку А, но игроки решили разыграть точку Б Мне кажется, это не самый правильный вариант но да бог бы с ним а, Но да бог бы с ним Потрошитель минус Лэри Пик Успеют ли поставить бомбу? Да, успевают Успевают, дорогие друзья, поставить бомбу игроки Летифай И теперь вся надежда у испанцев только на бенч -пресса. Только он способен сейчас спасти ситуацию По-моему, должен был увидеть, откуда вылетел дым Должен понимать, что один из оппонентов находится в сайде Ну и откроется сейчас аккурат Под спину Вернее, спиной откроется под потрошителя. Понятненько, понятненько. Ну, здесь грамотно тимплейно, до разыгранно. И просто дефьюз на морозе. Затопал потрошитель, отвлек внимание на себя. И все-таки перестрелял. Честно, конечно, сказать, с огромным трудом и не в духе потрошителя. Наверное, обычно он стреляет получше. Но все-таки перестрелял. Видимо, сейчас переволновался. 11-7. Очень непросто идет игра у команды Letify, даже в сильной стороне, по факту сейчас находясь Ну, опять же, это мое личное мнение, что атака здесь сильнее, я не навязываю свое мнение Для меня атака сильнее Здесь вообще балансная кэш, очень балансная карта Очень долго ходили споры, когда Counter-Strike Global Offensive только появилась И первый кэш появился, ничего не переработанный. потрошитель горит Горит и все-таки сгорает, но однако успевает сделать с этой позиции не один, кстати говоря, минус, а целых два. И аркаду игроки Летифай, ну, худо-бедно потратив одного потрошителя, все-таки приняли. Из аркадических игроков остался Лэри Пик, который, кстати, не аркадил, но, наверное, в его планы входило зайти за спину своих соперников. Его здесь, кстати, ожидают. Полшумахеры... ха ха ха его ожидали. Ну и дождались в итоге маслинку по голове. Три в одного, и бомба на точке Тикает, пикает. А тикает-пикает. Лэри Пик, скорее всего, наверное, я не знаю, что. Попытается напоследок забежать в ангар и забрать, наверное, оттуда девайс. Я думаю, только такой вариант развития событий здесь приемлем. Потому что сейвить-то нечего, кроме дигла, армора нету. Диффузов нету, гранат нету. Что сейвить, попытается испанец в такой ситуации. Ну, здесь у нас есть хитрый, конечно же, мисток, который вполне себе, возможно, попытается воспрепятствовать сейву соперника, и да. А, минус потенциальный калаш или какой там девайс находился в ангаре. Ну, там точно погибал потрошитель с калашом. И еще с чем-то у нас находился в руках полшумахера. По-моему, это тоже был автомат Калашникова. Но в любом случае, ни тот девайс, ни другой забрать игроку обороны было не суждено. 11-8. Ну а учитывая, кстати, дорогие друзья, что это соревновательный режим, опять же будем понимать э, с вами да, сложившуюся ситуацию, а, то что здесь 15-15 это не овертаймы, 15-15 на этой карте это ничейный результат, в таком случае победителя не будет и это будет просто ничья, замечательная, красивая ничья Мисток открывается под Хаймой, забирает Паунд Стара, следом тут же сбривает Бенчпресса, Но из Меда, конечно, уже прилетает. Причем, кстати, два минуса от Кея. По дисконнекту и по ранее упомянутому мной Мистоку. Флайм и Потрошитель остаются вдвоем. Потрошитель, два минуса, бомба установлена. И ситуация, вот как быстро меняется с ног на голову ситуация. Вот за что, с одной стороны, я люблю CS GO. Это за, в теории... Мобильность, которая присутствует вообще на этой карте, присутствует максимально жестко и, ну, если, конечно, круто прям уметь обыгрывать, то в CSGO можно играть как очень медленно, так и очень быстро. И вот за мобильность, которая вот раз, ситуация 2 в 3, потом бабах 2 секунды, ситуация 2 в 1. Вроде только что проигрывали, а теперь бац уже выигрывает. Ну, 11-9. В любом случае, Letify пытаются сократить э, расстояние э, между ними и испанцами. И пока что испанцы, конечно, опережают соперников на два матч-поинта. Но, учитывая то, что сейчас нет экономики и придется проводить экономический, который, кстати, уже в данный момент проводится, попадает дисконнект по сопернику, но фатального демейджа не наносит Ларри Пик. Зато вот, кстати, попадает по дисконнекту куда более интересным образом. И жестко, кстати, хедшот ставят просто без шансов. Без шансов. потра. Минус бенч-пресс. Ситуация 3 в 3. Ну, для экономического я хочу заметить. Ребята из команды Тую Beach очень результативно играют. Ну, очень. Потому что, обратите. Да, пусть и равенство 2 в 2. Но так сейчас игроки обороны уже с девайсами. Там уже снайперская винтовка есть у Лэри Пика. Ну, Андер ну, Вотер Не знаю. Ну, может быть, подберет, конечно, какой-то девайс на точке. А если таковые будут. А может и не подберет. Здесь, скорее, конечно, вопрос... Риторический и, и риторический вопрос, это потому что Не поможет ему, скорее всего, подобранный этот девайс Все-таки, опять же, отсутствие армора Это все всегда неприятно Ну вот, пожалуйста, минус Underwater man, Следом минус Лэри Пик Который, да, держал снайперскую винтовку Но выстрелить с нее, к сожалению, не успел Немножко реакция, по всей видимости, подвела Хотя было стопроцентное понимание Позиции соперника Но что-то пошло не по плану Так обычно бывает В КС часто что-то идет не по плану, да, мэн Дамы и господа. 11-10. Расстояние сократилось до всего-навсего одного матч -пойнта. Напомню, счет в первой половине был 9-6. В пользу испанской команды. Ну и сейчас что-то готовится на миду. Лэри Пик со снайперской винтовкой под спотом Б сбривает флаями, Следом Кей отстреливает потрошителя. И ситуация, как вы можете догадаться, 5 в 3. Попытка настрелить в дым неудачная. Минус от мистака. Кей отдает миду и уходит на более закрытую позицию на помощь к своему э, тиммейту. Потому что здесь пол шумахера шумит под точкой Б. И вроде бы как потенциальный выход вполне себе возможен. В таком случае кто-то же должен его удерживать, да? Но роль игрока с никнеймом Кей, как мне кажется, это какой-то вот человек-перетяжка, да? Он, посмотрите, не знает, откуда ему лучше играть. Он уже и на хелпе побывал, успел до коннектора обратно добежать. Потом успел опять убежать в другом направлении. И сейчас вот опять не знает, куда бежать. На этот раз уже на точку А по-хорошему надо бежать. Потому что ситуация это 2 в 3, и на точке А только всего-навсего один... Бенч-пресс. Хотя этого может в теории хватить. Что-то испаньолы посыпались. Хотя, зайдя на эфир, я пикнул именно по чуйке. Ну что-то да, с испанцами случилось не то. Под, э, ближе вот к середине второй половины. Несколько раундов как-то хорошо. Вот два сыграли, а дальше уже четыре к ряду отдают. Первую половину отыграли гораздо. Гораздо лучше. Вот это слово. Бенчпресс. Минус пол Шумахера и дисконнект. Не знаю, как, но попадает по своему сопернику. Бомба лежит у нас э, в ангаре. Нет, вру. Ой, ой, ой, за 7 секунд до конца раунда, дорогие друзья. Дисконнект находит бенчпресса на меду и расстреливает его. Что это вообще было? Какой кошмар. Какой по кошмар? Именно их. А, то есть э, вы, Радо, голосовали за то, что победит команда... Do you bitch? Ну, как я понимаю. Так, раскидывается мидл. Сразу эту позицию занимает снайпер. Попадает, но не убивает бенчпресса. Вы видите, да, какой красивый шматок остался на стене. Ой, какая хаешка-то от Мистака. Просто даблкил. kill. Минус Кей, минус Поун Стар. Следом погибает Лэри Пик и... Все, по сути, бороться уже некому, добивают бенчпресса. В споте А последний выживший игрок обороны. Это Underwater Man, который, кстати, парадоксально, но успевает сделать два минуса, прежде чем игроки атаки поймут, что на него лучше не открываться. Ну, подарили ему авик и ушли на точку Б. В принципе, классика. Ну, я не знаю, сколько надо людям раз дать по голове, чтобы они поняли, что вот нельзя так делать. Да, зная, что вы пришли и подарили. Игроку на точке А. АВП. Оп. куканили просто. ну Накуканил Поттера. Андервотермена, Воткнул ему в спину финку. И тем самым вырвал перевес. Перевес э, по взятым раундам. 12-11. Временная ничья разбита. Команда Летифай вырывается вперед на один матчпоинт. Но я хочу сказать, что экономика обороны по-прежнему крепка. В общем, на очередной бай им хватило. Поэтому испанцы... А вот сейчас лучше, конечно, 13-й не отдавать, потому что в случае отдачи 13-го вот от экономики тогда уже ничего не останется. Хотя нет, там уже всегда будут деньги на бай. На какой-то бедненький, может быть, не на самый качественный, но а, деньжата будут, по сути, всегда... Бенчпресс, понимает, что это будет что-то типа точки А, скорее всего, да, потому что открывается дверь, идет активная раскидка из мейна, ну, это уже как минимум, если даже просто посчитать, что откуда и как вылетает, то это три человека под точкой А, ну, и это как минимум... Э, достаточно весомая информация для игроков обороны, находящихся на точке Б. Как минимум, уж одного оттуда, наверное, можно было бы командировать, так скажем, на точку А, чтобы помогал своим товарищам по команде. Но испанцы, видимо, хотят отыграть как-то это по-странному. Ну, я даже не знаю, что здесь более парадоксально. То, что испанцы не стали делать раннюю перетяжку, получив всю необходимую информацию. Либо же то, что команда Letify э, просто вышли и отдались вообще никого не убив. Это очень странно. За них было 15% всего, потом я понял, что зрители что-то знают. Ну, зрители, наверное, что-то чувствуют скорее, я так думаю. Вообще у меня чат, на самом деле, редко очень ошибается. Меня это всегда прям прикалывает. Я, наверное, в следующий раз, если захочу сделать какую-нибудь ставку в какой-нибудь букмекерской конторе, я сначала спрошу у, у чата. Куда надо поставить Потому что, ну, либо очень хорошее чутье Либо очень хороший матанализ у чата в любом случае Потому что а, вот у меня на канале появляется анонс, да? Шоу-матч Letify против Бич. А, никто не знает, что это за команды Никто не знает, какие это составы Люди начинают вслепую голосовать за команду Letify Вообще вот, вот почему вот просто почему. Я же даже не писал, что это там Россия, что команда DYB, это Испания. То есть никто этого не знал, по факту. Потрошитель, минус Паун Стар. То есть, видимо, какая-то чуйка у большинства срабатывает. Хотя еще пока не точная и не стопроцентная информация, что здесь победит команда Litify, Потому что, опять же, временная ничейка у нас, дорогие друзья. Численный перевес. Вот был и вот его нет. Вот только хотел сказать, что он вполне себе номинален. Один игрок это не перевес. Его надо еще закреплять. Disconnect. Так медленно шел, что что в спину не забрал бенч-пресса, который успел свалить на мидл. Но здесь, скорее всего, конечно, произойдет отдача раунда. Хотя. Понимание-то у бенч-пресса есть, что в спине у него есть АВП. На точке Б максимум два человека, а двоих с 89 хп можно попробовать перестрелять. Диффуза есть. Во, пожалуйста, минус флайме. То есть это не мертвый далеко раунд и вполне себе играбельный и тащибельный, наверное, если можно так выразиться. Ну, флешка, которая должна была явно ослепить игрока обороны, но явно она его абсолютно никак не задела. Пол шумахера все-таки застрелил бенч-пресса еще 13-12. Ну, в общем и целом, выглядит все это пока что достойно. Ну, атака снова вырывается вперед с небольшим, абсолютно небольшим перевесом, опять же, в один матч Но экономика, там, на последние деньги закупа у игроков обороны произошел, что, опять же, в CS сделали больше акцент именно экономической составляющей игры. Поэтому здесь нужно более грамотно заниматься покупкой девайсов каких-либо. И оценивать ситуацию, и думать наперед, что будет, если вы проиграете, что будет, если вы выиграете. Потому что, ну, вот сейчас все в целом неплохо, да, вроде бы бой есть. Но хватит ли на последующие два раунда в случае отдачи? Вот этот момент надо тоже очень сильно и серьезно просчитывать. А каналку не надо смотреть. Из вентилей вдруг появляется Кей и просто делает два минуса. Спасибо Флайме за то, что чекнул каналку. Ну, вот такие результаты, дорогие друзья. Потрошители дисконнект проходят на точку Б, бенч-пресс. Остается один, и его позиция, скорее всего, я думаю, потенциально это будет девятка Нет хелпа? Серьезно? Ну ладно, пусть хелпа, хорошо Дым на хелпу, и вот поэтому его позиция будет на девятке Почему я и говорю, что позиция будет на девятке? Ну дым на хелпу это что-то такое, что делается по дефолту Хаешка в 9. бенч теряет половину лайфбара в результате перестрелки и хаешки Туда же прилетает холтов Выкуривают в результате с девятки игрока обороны, и вот его гибель на ваших экранах, его бездыханная тельца лежит в районе 9. Счет 14-12, и та самая ситуация, про которую я вам, дорогие друзья, говорил. Вот снайперская винтовка у Лэри Пика, то есть вы видите, да, это нежелание отдавать пятнадцатый сейчас у команды э, э, Do You bitch. Даже у меня просто язык не поворачивается это говорить, учитывая, что э, в последнем, в одном из последних матчей по 1 6 человек, который поставил себе никнейм афроамериканец, но только написал его немножко в оскорбительном форме, так сказать, да, э, просто тупо его никнейм. Вызвал у меня проблемы с Ютубом. Они мне такие, типа, дескать, а вы понимаете, что это очень серьезное оскорбление? Вот, поэтому название команды DYB мне тоже не очень хочется озвучивать, потому что тут понятно, что вопрос не стоит, типа, ты пляж или не пляж. Понятное дело, что слово бич здесь произносится. Я просто говорю бич, чтобы звучало именно как пляж. Потому что другое слово звучит немножко иначе. Дисконнект со снайперской винтовкой. Один в 2, Ну, как мне кажется, не очень рабочая ситуация. Хотя один из соперников находится слишком далеко. Но нет бомбы, да. И вот сейчас Underwater Man зачекал бомбу. Дал информацию Бенчпрессу, Прессу. И, естественно, Бенчпресс уже отправился на... Удержание этой самой бомбы Ну а за 44 секунды я не думаю, что дисконект что-то здесь сможет спасти Хотя у него есть полная раскидка, есть армор Ну, все, что нужно для счастья у него, в общем-то, есть Как минимум, все, что нужно для победы у него точно в загажничке найдется Но очень закрытые позиции Здесь можно, кстати, просто на шифте на самом деле пройти Забрать бомбу и уйти ее ставить. Игроки обороны даже не поймут, что это было и что это произошло. Ну вот зря. Зря, конечно, ничего не прочекал. Ой! В салочки, в догонялочки поиграем, дорогие друзья. Залетает дымочек и все. Как бы бомба будет установлена, что скорее всего однозначно. А удастся ли переиграть? О! Удается переиграть, но бенчпрес пресс с сразу залетает в голову сопернику. И, дорогие друзья, красивого раунда, к сожалению, мы с вами не увидим. Ну, то есть, как красиво. Он получился хороший и так, но было бы красиво, если бы Летифаи его выигрывали бы таким образом. Но, в принципе, не зря зафорсили игроки обороны. Испанцы в этом плане молодцы. Они банканули, так сказать. Поставили на карту абсолютно все, потому что в случае поражения счет был бы 15-13, и сейчас у них не было бы денег. Но они грамотно сделали, грамотно победили, хотя, конечно, вот этот момент, он действительно мог стоить целого матча. Ну что есть, то есть. По результату Лэри Пик забирает дисконнекта. Дуэль снайперов, да. Конечно, дисконнект играл не со снайперской винтовкой в этом раунде. Но, однако, все предыдущие раунды на роли АВП играл именно он. При этом Лэри Пик, разумеется, отыгрывает роль снайпера в команде... Uh, do you bitch? Ой, сказал, сказал как раз таки... Не пляж сейчас. я сказал не пляж. Опять в три. Два минуса уже по мистику, кстати, тоже прилетело. Который под точкой Б ошивался. Забрав девайс из дисконнекта, но надо было забрать девайс и просто уходить как можно дальше. Потрошитель два минуса, хедшотами, отстреливает старая и бенч пресса. Ну а Флайми успевает поставить бомбу. На девятку взбирается товарищ Кей. Агент Кей с МП 9 не, не работает, к сожалению, у Кей ничего. Андер Вотермен. Подводный человек. Ихтиандр, можно так его, наверное, называть, остается последним. Есть соперник за сайдом, за танком, так сказать, за БТРом. Есть минус от потрошителя и от 15-13, дорогие друзья. Что мы теперь получаем? А, теперь мы получаем следующее. Либо команда Дуэй Beach забирает два раунда к ряду. И это ничья. А либо команда Летифай все-таки станут победителями со счетом либо 16-13, либо 16-14. Здесь возможны такие варианты. Но пока не ясно, как это все будет по итогу выглядеть. Потому что по девайсам у обороны все голимо довольно-таки. Посмотрите, там даже не у всех на фармилке хватило. Например, Лэри Пик играет в этом раунде с Диглоб, Потрошитель минус Кей. И здесь, по-моему, будут пытаться обрушить точку А. Игроки атаки Паун Паунстар забирает мистака И не самый удачный выход от дисконнекта на точку А Полшумахера Попытка разменяться Куда вообще смотрел Полшумахера для меня остается загадкой Бенчпресс минус флайми Потрошитель 4 хп и остается в соло Ну, можно уже опять же смело сказать, наверное, что это все же 15-14, дорогие друзья И ничейный результат этого матча все ближе и ближе Ну, Потрошитель здесь, скорее всего, ничего уже не выиграет. Ну, я понимаю, да, Потроп хотел просто не палиться в надежде, что соперник просто дальше пробежит и не чекнет. Тем самым даст ложную дезинформацию, ну, вернее, просто даст дезинформацию своей команде, сказав о том, что, дескать, под точкой А никого нет, они все дружно убегут на точку Б, и в этот момент потрошитель выйдет, поставит бомбу на точке А. Вот такой вот у него, скорее всего, был хитрый план. Ну а теперь, дорогие мои, обратите внимание на девайсы игроков атаки. Мак-10, Дигл, Дигл, Галил и Калаш. Ну вот что-то, как говорится, играли-играли. И, по-моему, доигрались ребята из команды Letify. Галил от ä, потрошителя приносит энтрифраг по Кею. Но Андервотермен тут же дает разменный минус по дисконнекту. Потрошитель следом забирает Паун Стара. И пока на миду э, воцарилась тишина. Но пока, во всяком случае, на мидл... Middle... Не пришел товарищ Бенчпресс, который здесь находится уже в непосредственной близости Поттер будет пытаться сыграть против него, но при этом сначала надо забрать коннектор И таки забирает, дорогие мои друзья Ну и проходка на А уже тут как бы обеспечена стопроцентно Какой-то вообще максимально парадоксальнейший раунд Потрошитель четвертый минус, Лэри Пик взрывает Шумахера Я вообще не понимаю, что это просто такое происходит Это какая-то канале, если честно ну и что? И это эйс в завершении от потрошителя, дорогие друзья. Пять фрагов, пять голов ставит игрок команда Letify своим соперникам, с чем я его, безусловно, поздравляю. Ну, поздравляю команду из России с победой. Без этого тоже, конечно же, никак.